Очень странный вопрос, вообще странная тема для моих видео, но все же интересно. Полезно ли голодание? Я вам скажу сразу, прямо и откровенно, нет, совершенно не полезно. Люди, которые занимаются подобного рода явлением для того, чтобы сбросить вес, они заблуждаются. Почему? Объясню. Возьмем, к примеру, алкоголика, который ничем, по сути, не отличается от того, кто страдает булимией. Булимия – это обжорство, если кто-то не знал. Так вот. Алкоголик, если вдруг мы его кодируем, там подшивку делаем и прочее, он какое-то время держится, держится, держится, держится. Потом, когда его отпускает, когда он получает свободу, он начинает бухать еще больше. Я вам говорю это так уверенно по той простой причине, что я имею грандиознейший опыт. Нет, не на своей шкуре, но поверьте мне, очень много близких людей, не только близких, проходили через подобного рода явления, и я знаю, о чем говорю. Вы все знаете такую фразу, как «запрет на плод сладок». Да? Так вот, я вам объясню, как поступает организм. Наш организм, он в первую очередь бережет вас, он спасает вас, он заботится о вас. И получается так, что когда вы проходите так называемый пост, голодание, там еще что-то, ну, в такой форме, вы понимаете, о чем я говорю, организм испытывает шок. Он понимает, что ему чего-то не хватает. Он находится достаточно длительный период в ущемленной позиции. И организм, он ведь не дурак. Он чувствует, что ему плохо. И он знает, что напоследок, потом, на будущее, извините, не напоследок, на будущее, ему нужно позаботиться о подобного рода явлениях. У него есть так называемая память внутренняя, органическая. И он начнет накапливать жиры в вашем организме значительно быстрее значительно больше, нежели вы предполагали. Это для тех, кто верит в такие вещи, как голодание. Я вам скажу такую штуку очень интересную. Вот, многие из вас об этом не знали. Я как-то был в Иране, сколько лет назад, и видел деревья со шрамами. Прям реально со шрамами, с огромными шрамами. Я задал вопрос местным жителям и говорю, что это? Грецкие орехи были, или инжир, я уже не помню, что-то такое. Они мне сказали, а мы периодически пьем деревья железными жгутами. Я говорю, для чего? Он говорит, вы знаете, когда они начинают плохо плодоносить, мы их избиваем, они боятся, что их срубят, и они начинают плодоносить. То есть они пытаются дать семьи для продолжения рода. Они не боятся того, что их избивают, они боятся того, что они погибнут, и они пытаются оставить наследие. Все живое, то, что нас окружает, в чем, в чем на самом деле здесь аналогия, в том, что все, что окружает нас, и мы в том числе, мы живой мир, биологический мир. И все то, что нас окружает, и мы в том числе, извините за Коломбо, это находится в одной ипостасии, это находится в одной стезе. И работает совершенно одинаковым признаком и принципам, законом, если хотите. Поэтому вы должны понимать, вот эти все диеты, вот эти все голодания, либо они приобретают для вас формат на всю жизнь, абсолютно на всю жизнь. То есть, если вы входите в какую-то диету, то вы должны для себя четко обознать, что это будет продолжаться до самой смерти. И тогда да, вы сохраните тот искусственный вес, который вы приобретете. Но будете все время испытывать нервоз, усталость, там еще что-то, еще что-то. То есть и организма будет чего-то не хватать, и ваши привычки будут ломаться. Ну, в общем, это страшная штука. Может быть, даже в какой-то степени похоже на ломку наркомана. Я не знаю, не сравнивал, но я предполагаю. Вот. Все то, что вам навязывают извне, вот в подобном формате, я не просто уверен, я знаю, что это абсолютная чушь. Вы должны оптимизировать то, что происходит в вашем организме, это единственный выход. Если вы чувствуете, что вы слишком много потребляете, это идет в накопление, то задайтесь вопросом, как вам это сжигать. То есть, понимаете, нужно увеличить физические нагрузки. Ну и выбрать нужно что-то щадящее, кардио, там плавание, ходьбу, велосипед, что-то такое. Вот. Либо, ну, потому что возраст, в принципе, вам не позволит не бегать, ни многое другое. Вы просто убьете суставы и получите себе ум какой-нибудь артрит там и многое другое. Ну и важно оптимизировать питание. Избавьтесь от мучных вещей каких-то. То есть поставьте себе правила, откажитесь от каких-то тех слабостей, которые вам были привычны, то, что заставляло вас набирать, кстати говоря, лишний вес. Вот в принципе, так вкратце, мельком, бегом по этой теме. Уж простите, она, конечно, не такая философская, как я всегда затрагиваю. И... Но, наверное, многим все-таки будет полезно. Если вдруг будут у вас дополнительные вопросы, с удовольствием на них отвечу. И, может быть, даже если эта тема вам была интересна, я расширю это видео и добавлю нечто более глобальное. Даже подготовлюсь и напишу некоторый сценарий, что за мной никогда в принципе не наблюдалось. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго, пока.